Последние новости со строительства СП, 2 часа 17 июля, Камтус, академик Черский, возвращается на ветку А. Об этом сообщило немецкое федеральное управление водных путей и судоходства. Его задача до 15 августа уложить 2,6 километра трубы в исключительной немецкой экономической зоне на мелководье в районе банки адлер -Грунд. там глубина не более 22 метров. Академик Черский двинется навстречу Туб Фортуна, укладывающий свою часть маршрута в исключительной датской экономической зоне на глубинах от 60 до 63 метров. Фортуне на данный момент осталось пройти 59 километров, в этой цифре и датский, и немецкий участок трубы. Последний составляет 14,4 километра, из которых 2,6 километра мелководье. Тянуть дальше 2,6 километра Черский не будет, потому что стыковку двух частей газопровода удобнее производить на малых глубинах. Что из этого следует? Путин торопится, кровь с носа, надо успеть уложить трубу до 26 сентября, до дня выборов в Бундестаг. Сейчас погода на Балтике несколько испортилась. И хотя температура держится в районе 20, но с дождями и грозами, скорость ветра от 9 до 12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. При таком ветре падает скорость укладки. Дело в том, что при усилении ветра свыше 10 морских миль для Черского и свыше 8 метров в секунду для Фортуны им приходится сбрасывать трубу, чтобы не привести к аварии. Швейцарский «Пайнирен Спирит» мог работать при скорости ветра 6 метров в секунду. Вообще не сбрасывая трубу и не снижая при этом скорости укладки, максимальная скорость у него была 4,8 км в сутки. Также надо учитывать, что на подъем трубы у Черского уходит 12 часов, у Фортуны почти сутки, от момента начала операции по зацепке до начала движения по укладке. Кроме того, на скорость укладки существенно влияет еще и высота волны, волнение моря, я уже не говорю про глубину и рельеф дна, направление ветра. Курс к волне, скорость течения, плотность воды и наличие плавучих водорослей. Этим летом с погодой по месту работ не сложилось. Местные не припомнят такой частоты штормового ветра на Померанском взморье. Если бы погодные условия позволяли, то академик Черский по своим техническим характеристикам способен укладывать до 3,15 километров в сутки, при скорости ветра не более 4 метров в секунду, а фортуна до полутора километров в сутки. При ветре не более 3 метров в секунду. При увеличении скорости ветра скорость укладки, естественно, падает. Но вся беда в том, что академик Черский не выходил на свои проектные показатели, максимум давая от 400 до 700 метров в сутки, почему и был заменен на «Фортуну». «Фортуна» же в последние дни ставит рекорды по скорости укладки, выйдя на показатель 1,3 километра в сутки. Тот участок в немецких территориальных водах, который вместо нее пройдет академик Черский, она бы прошла за два дня, Черскому же дают почти месяц. Сами понимаете, что не от хорошей жизни у Черского явные проблемы, но Путин торопится. Даже два дня имеет значение. Как мы дошли до жизни такой? История вопроса по состоянию на 21 декабря 2019 года — когда швейцарская компания «Алсеа» со своими знаменитыми судами-трубоукладчиками «Пойнирин Спирит», «Солитер» и «Адейша» из-за американских санкций, объявленных Трампом, приостановила свое участие в проекте и вывела свои суда из Балтийского моря. По обеим веткам СП-2 ей оставалось проложить 148 километров трубы из намеченных 2460 километров. На данный момент из оставшихся 148 километров усилиями «Фортуны» Было уложено 63 километра ветки В, остальные 85 километров ветки должен был укладывать академик Черский. И 27 апреля 2021 года он приступил к этим работам. Фортуна там работала с декабря 2020 года. Но по независимым от него причинам Черский не справился. В результате чего в ночь на 15 июня ТУП Фортуна сменила его на ветке А. На момент замены ему оставалось протянуть 68 километров трубы, то есть за 49 дней работы он уложил всего 17 километров. Бешеная результативность – 350 метров в сутки при проектной скорости укладки в 3,15 километров в сутки. Учитывая стоимость Камтус, Академик Черский, превышающую 1 миллиард долларов, это фиаско. Обычная трубоукладочная боржа Тупфортуна, хотя она совсем необычная. Не имеющая в отличие от академика, система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно на курсе без использования якорей, справилась с поставленной задачей дешевле, а главное быстрее. Что собою представляет «Фортуна»? Это якорная боржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Построена на судоверфе в Шанхае женха Хэви Индустрико «Лимитед» в Шанхае в 2010 году. Модернизировано в 2011 году полное водоизмещение 39 989 тонн, габариты 169 метров в длину и 46 в ширину, высота более 13,5 метра, осадка от 5 до 9 метров. Максимальная глубина укладки труб 200 метров, экипаж 310 человек, боржа оснащена 12 якорной системой позиционирования с якорями весом по 20 тонн. Для снабжения электроэнергией на «Фортуне» имеются 4 дизель-генератора по 2500 кВт каждый. Подъемное оборудование состоит из гусеничного крана грузоподъемностью 250 тонн и штатного судового крана на левом борту судна грузоподъемностью 40 тонн. После проведенной в 2012 году модернизации на судне, был установлен кран грузоподъемностью 1600 тонн, 300 тонн на вылете стрелы 72 метра. Также на палубе предусмотрена возможность установки еще и штатного крана грузоподъемностью до 2,53 тонн. Про проектную скорость укладки трубы в 1,21 км в сутки, при ветре не более 3 метров в секунду, я уже сказал выше. Про недостатки в виде отсутствия системы динамического позиционирования тоже. До появления Черского была флагманом трубоукладочного флота России. Похоже, что так им и остается. Владелец ООО КВТ РУС, Москва, хотя до санкций входила в состав флота МРТС, межрегентрубопроводстроя. Раньше порт приписки был Гонконг, теперь Архангельск. Камтус Академик Черский, основное назначение Камтус Академик Черский, Укладка трубопроводов диаметром 6,60 дюймов, внешний, включая покрытие. И история у него совсем не рядовая, а словно написанная специально для крутого шпионского сериала. Судно-трубоукладчик Академик Черский, бывший Джескон-18, IMO 8 миллионов 770 тысяч 261 один. Было заложено в 2007 году в Китай на верфи компании Джиэнсу Хэнтон Шип Хэви Индустри в Туньчжоу по заказу нигерийской голландской компании Ситракс Групп, Групп метод СТГ. Проект разработан норвежской компанией Вик Сандвик. Назначение Джескон-18 – многоцелевое вспомогательное строительное судно. В июне 2011 года Джескон-18 прибыл на судоверф Квон Сун Шиперт в Сингапур для достройки. В декабре 2015 года судно было куплено сингапурским филиалом российской компании МРТС. Для покупки судна компания под поручительство «Газпрома» оформила кредит у «Газпромбанка» в размере 1 миллиарда долларов. США в январе 2016 года судно было арестовано в Сингапуре по иску судоверфи из-за неоплаты полной стоимости постройки. После разрешения споров. Судно в июне 2016 года перешло на баланс ООО «Газпромфлот», который переименовал его в «Академик Черский» в честь академика АНССР Николая Васильевича Черского. О до августа 2017 года оно находилось в индонезийском порту Батом, затем было перебазировано в РФ, тогда СП-2 находился только в стадии подписания и использование в нем «Академика» не планировалось. Изначально «Газпромфлот» собирался использовать «Камтус» для разработки Киринского газоконденсатного месторождения в Охотском море в качестве вспомогательного судна, для чего оно прошло модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Все работы были завершены до 31 мая 2019 года и обошли заказчику в 813,763 миллиона рублей. Однако, когда всплыла проблема с достройкой СП-2, выяснилось, что Камтуз Черский не пригоден для решения подобных задач, поскольку не имеет необходимого сварочного и монтажного оборудования. И тогда срочно в конце декабря 2019 года Газпромфлот объявляет открытый конкурс на выполнение работ по оснащению Камтуз сварочным и технологическим оборудованием. Стоимость работ была оценена в 873,5 миллиона рублей. Был объявлен тендер, итоги которого были подведены 30 января 2020 года. Его выиграли несколько западных компаний. Да, оснастить судно в условиях санкций – задача, мягко скажем, нетривиальная. Тем не менее, европейские производители исхитрились оснастить академика по последнему слову техники, поставив на судно оборудование по меньшей мере стоимостью около 10 миллионов долларов. Отличились итальянцы и голландцы – Итальянская компания Nvovo Pateviam поставила станки для обработки кромок труб и электрогидравлические силовые блоки к ним, другая итальянская компания Opus SRL. Элементы пневматического центратора для автоматической сварки труб, а голландская Vamaat Technics BV оснастила судно ультрасовременной компьютеризированной системой для наружной орбитальной сварки Variable Torch System D. Кремль ловко обошел санкции США через систему фирм-прокладок и занижая инвойс. Как говорится, на всякого хитрого Санта-Клауса всегда найдется свой Макалей-Калкин, те, кто смотрел «Один дома», те поймут. Окончательную модернизацию и дооснащение «Черский» прошел в немецком порту Мукран на острове Рюген, логистической базе «СП-2» куда он прибыл, совершив беспримерный трехмесячный трансокеанский переход из порта Находка через три океана – Тихий, Индийский и Атлантический – вокруг Африки, в сопровождении военных судов конвоя с заходом во все возможные порты. Такая кругосветная Одиссея тоже влетела Газпрому в копеечку. И все это только для того, чтобы потом глотать пыль из-под копыт какой-то фортуны? Основные характеристиаль – водоизмещение, летнее – 30 146 тонн, воловая вместимость, 29 513 тонн, длина, 150 метров, ширина, 36,8 метра, высота борта, 15,1 метра, осадка, 6,8 метра максим. Скорость, 12 узлов, дальность плавания, 18 720 миль, система динамического позиционирования, DP3 система якорного позиционирования, Восьмыми, якорные краны, главный, ВЭЛ 1200 тонн, 33 квадратных метра, плюс ВЭЛ 600 тонн, 29 квадратных метров равно ВЛ-1800 тонн, 27 квадратных метров, вспомогательный 2ХВЛ-40 тонн, 40 метров, экипаж. 379 человек корабль оснащен системой динамического позиционирования DP-3, которая управляет курсом и положением судна, активируя двигатели на основе информации, полученной от гирокомпаса датчика ветра, а также заданного положения. Это позволяет отказаться от системы якорного позиционирования. Но по требованию Германии для работы на мелководье в ходе модернизации судна было дооборудовано И-8 якорной системой якорного позиционирования. Собственник с июня 2020 года. Алсамарский теплоэнергетический имущественный фонд. Дочерняя структура «Газпром» межрегион «Газ». Порт приписки неизвестен, шифруется. У меня только один вопрос, точнее два. Кто виноват в провале Черского и кто ответит за этот провал? Как выяснилось, СП-2 мы смогли достроить и без него, в основном усилиями фортуны. Зачем был нужен такой дорогостоящий банкет и что пошло не так?